С Одессы, едем на Тарханкут Саня водитель Дай Бог нам хорошие дороги Едем, стараемся не сильно лететь Ну увидимся чуть позже Мы все в пути, вот подъезжаем к Николаеву Днепр, кристалл из Днепр, блин. Вода спокойная, погода ясная. Что-то был в а я что-то загнал, запутал. Саня говорит, что хочет жареного алабайщика, блядь. Поэтому мы едем на Тарханку. Смотрите, какая красота, а? Вода-стекло. Просто песня, ребята. Всем подводным охотникам привет. Все-таки мы вырвались с этого муравейника, с этого города. Уже просто не было сил, блин, Терпеть этот город. Короче, проезжаем батюшка Днепр. Ему низкий поклон. Какая это природа, весна. блин. Стос на лесные сосны. Весны, это, да? сосны. Да, край у нас, конечно, красивый, богатый. Если бы не воровали эти ублюдки, то мы бы жили здесь вообще. Нам и никакие Европы не нужны, правильно, Сань? Нам и хорошо на нашей земле. Проехали границу, слава богу. Часа три, наверное, нас мурыжили. Очень устали, очень тяжко, но мы не сдаемся, едем дальше. Ждем нашего любимое море. Мы Ханкут, мы долго ехали, очень долго стояли, очень долго стояли на границе, но не будем сейчас об этом, посмотрите, какая прелесть, ребята. Саня, и сейчас мы попробуем спуститься и прочитать, что там за... Вот такой здесь алтарь устроили, вот такой пейзаж у нас, вот такой закат, вот это все, ради этого мы сюда ехали, ребята. Ну кто в теме, тот поймет. Вот Санька пытается сейчас, мы все пытаемся спуститься по этим чагирям. Извините, что камера шатается, но по-другому здесь можно просто упасть с этого обрыва и навсегда остаться в водной пучине. Сейчас мы спустимся чуток и посмотрим, что здесь написано, потому что я, я если честно, не помню дословно. Примерно текст я помню, потому что я был, бывал уже здесь не раз. Ой, какой вид. А, -а, -а. Саня. Сейчас, сейчас. А ну. На этом месте в час заката. Утратили мы друга-брата. Ааа, -а, я понял. Это -э -э -э табличка. Погибшему человеку. Это друзья, установили табличку погибшему человеку. Но тут не один, тут много людей Сейчас. погибло на этом модели. Вездушность, камня, сухость, острых, плен, Голящих, скотби. Плохо видно, плохо видно. Хлад, хладнокровный л. Плен, плен, плен. Подожди, однокровный плен. Плен, плен. Надежда. Да. надежда Над... Надежды нет. Надежды нет. Как сердцем. О, вот так уж и видно, когда Не гореть. Снизу тяжело. Вот так да. Как сердцем.. сердцем не не гореть, гореть. Погибшего. Уже не отогреть. Отогреть. О, спутник стой! Взгляни на каменный, надгробный. Над камень, над, над камень сей надгробный. Сей на камень. Храни тебя, Господь, от судьбы подобной. Подобный. Да, две, здесь разбился человек. Год. Да, это год. здесь человек... Ну, разбился здесь не один человек, насколько я понимаю. Здесь вот мне рассказывал местный подводный охотник, что он здесь вытащил очень много людей отсюда. Ну, я не знаю, видно будет, не видно. Но они тут даже птенчиков. Вон баклан, я сейчас попробую приблизить. Саня, подожди, не, не крути, поверни назад. Назад поверни лодку, в другую сторону. Я хочу малого снять, баклана. Птенца. Вот тенчики там. да Да, да, да, да, да, да. я показал пацанам, там птенцы маленькие. Тарханкуте, налазились, наплавались целый день в воде. Вот наш герой. Настреляли. Немножко кефали. Но еще рановато мы приехали, да, Сань? Сними меня чуть-чуть. Да, еще рановато. Нет, вот так, где да. Вот, вот это лобанчик В общем, еще рановато. Надо подождать, когда вода прогреется потому что еще нету толком воды. Вот здесь мы остановились. Немножко, сделали небольшой лагерь, вот наша лодочка, вот завтрак туриста. Ну, Саня, ну как, как вообще тебе понравилось здесь, эти да. края? Не Места, конечно, это космос, пацаны, это космос, я не ожидал. Стас сказал мне, что я буду в восторге, и... Прозрак как? Как прозрак? Прозрак, ну, хотелось бы, конечно, немножко лучше. Волнение моря было, да, Саня? Да, было штурмила немного и поднимала и... муть какая-то была в воде немного да не да. да но это из-за того что штормил но все равно по сравнению с одесским пузраком это шикарно вообще так да? не за всем где-то мы еще еще все еще посмотрим да мы первый день охоты сегодня да нам сейчас предстоит нелегкий путь назад километра два ну да поэтому мы вот так вот заканчиваем нашу трансляцию пока весь Немножко вот показали вам место, ну вот так, все, до завтра. Так, сегодня мы приехали на большой отлеж, на чашу любви, вот к сожалению ветер, какой ураган, да Саня, сегодня охота у нас не получилась, вот мы снимаем чашу любви, вот для всех кто любит любовь. Вот тут сегодня одна любовь, никакой, блин, охоты. Поэтому мы ждем нормальной погоды, чтобы залезть в воду. Потому что при таком ветре нам тяжело передвигаться на большие расстояния. Ну вот такую разведочку мы сделали, да, Санька? Что скажешь? Пропустили Очень денек. Я за то, э, такие засчетные красивые места. Были на Малом Андреше, там церковь. И... напили эти сходы к это не передать, это надо... но мы там нырнем саня обязательно все идем на место на место охоты вот у нас такая снаряга вчера отохотились короче взяли 4 сингеля и одного лобана, да, сань такие сингелики приличные неплохие ну мы конечно ожидали что будет повеселее но из-за того что было штормовое Сегодня, видите, тоже немного качает. Поэтому мы ну, не рассчитываем на супер, там, что будет рыба. Но все равно, рыба есть. Мы ее нашли. И как бы сегодня будем пробовать ее бить. На жареху. На жареху, да. да на жареху. Нам много не надо, мы не рыбохваты. поэтому, Но свое мы возьмем. Я думаю, свое мы возьмем. Правда, море немного... Ну, немного ветерок не тот и качает. Правда, улучшился прозрачность. улучшился, да, но путь нам не близкий предстоит, Да, путь нам придется по я не знаю. Да. Мы что где-то придется часа полтора, часик, где в где-то. Да, да. да. Для места охоты. Ветер встречный. Волна тоже против мы нас. Медленно вот так двигаем. Вот. Но я думаю, что для, для второго дня, это мы первый день вчера охотились. Вот это второй день мы в Наши любимые... Мы как понюха, он через Атлантику, а мы, да, мы через Крым. Бля, мы через попадем. Крым, да. В Одессу прямо. Всем, короче, пацанам привет. Продолжение следует. Побрались до места Х. Наша снаряга. Арбалетик с оранжевыми тягами. Deep Master Corporation. Прозрак сегодня, пацаны, просто космос. Просто космос. Просто космос. Вот, такая вот у нас красота, радуемся налюбоваться не можем, просто космос, ребятки, просто шикарно. Тут скалы обваливаются, правда, падают камни, но прозрак вы сами, ребята, видите. Тут я думаю, что говорить нечего. Немного рыбы взяли. Сегодня волна, очень неудобно нырять. Поэтому вот это все что смогли взять. Как бы, Но ну, можно было и больше взять, и хотелось мелкую бомбить. Ждали хорошую, а ее не было. Поэтому вот такие дела. Вот, вышли с воды, вот, сегодня тяжело ныряется, все время волна сносит тут. короче, у меня еще с были проблемы, я еще промахнулся попал в замануху, не могли вытащить гарпун. Короче, сегодня... До сих пор да, кстати, покажу до сих пор, гарпун в ней, вот, смотрите, блин, промахнулся, блин. Вытащить невозможно. Как я так? Вот он аж с этой стороны вот вышел. Вот он кончик. Вытащить, короче, нереально. Поэтому я сегодня замахался немножко. Но все равно, охота есть, рыба есть. Очень классно. Очень все здорово. Места шикарные. Вот, будем сейчас кушать консервочку. Да, Саня, приятного аппетита, братан. Всем охотникам привет. Короче, ситы зажигают. Всем пока. Вышли с воды. Взяли немного лабанчика. В общем, рыба идет. Саня, хоть посмотри на камеру, ема. Ты доволен, братан? Да, я такого не видел. То, что Стас обещал мне свое обещание выполнил это вы нас мозга бля рыба просто бля рыба снизу сверху сбоку сзади всем где хочет. но мы не много не брали да настреляли на жреху да и хватит нам на пару дней нам хватит запаслись мы рыбкой вот такие вот у нас тут казиматы ⁇ -мо ⁇ вот такие лобанчики хорошенькие Вот такие да, лобаны И лобанчики и тут чуть-чуть фенделя -чуть Она еще живая, Саня, смотри чтобы она не смоталась Всем охотникам привет! Чуть поохотились, вот немного рыбы в общем, места здесь очень красивые. Я очень люблю эти места. Божественные. Главное, телефон в воду не уронить. Это будет смеяться. Саня. Скажи, да? А поначалу думали, что... Будет глух. Ему было, было мало, но потом, бля, когда она пошла, уже, блин, не знаю, что с ней делать, сука. Ну да. Стрелять, не стрелять. Не, бля, очень хорошо. Я такого еще не видел, бля. Да, было дело, было. Прозрак порадовал. Здесь очень красивый берег. Ну шо, едем на другие места, Саня, на другие места едем, да? Лобанчика, я думаю, с нас уже хватит. Едем на другие места. До новых встреч. Саня наставил нам теплые впечатления, правда? Всегда море штормит. Мы, Мы... сюда еще вернемся. Да, просто штормит море. Мы хотели сегодня поохотиться, ребята, но барашки вон вы видите. Жаль, конечно, но... Так, 846 у нас на часах. 846 мы отчаливаем, собрали палатки, вот наш маяк, вот наш детский стан, и полная машина всякой. Спасибо тебе Тарханкут. Мы еще сюда вернемся, да, Санька? Да, спасибо. Все. Есть у меня планы. Всем пока. До новых приключений, друзья. Всем охотникам с чистой воды. Всем пока.